Армения, эксплуатируя физически и морально устаревшую Мецеаморскую атомную электростанцию, ставит весь регион перед угрозой нового Чернобыля. Реальность и серьезность этой угрозы не раз поднималась, как на уровне экспертного сообщества, так и международными организациями. На требования Евросоюза закрыть Мецеаморскую атомную электростанцию, Армения просто плюет. В ответ на отговорку Армении о том, что станция обеспечивает страну 40% потребляемой электроэнергии, организация предложила ей развивать намного более безопасные, альтернативные источники энергии. На Армению, предостережения о реальной опасности катастрофы не действуют. Но этим очень обеспокоены сопредельные государства, Азербайджан и Турция, которые могут сильно пострадать в случае аварии на меца -море. Азербайджан постоянно, на многих платформах, предупреждает мировое сообщество о страшной угрозе, которую несет миру эксплуатация этой АЭС, не меньше волнует эта проблема и Турцию, настолько, что она организует специальные учения, разрабатывая сценарии экстренной эвакуации людей и устранения последствий возможной катастрофы. Очередное масштабное учение по гражданской обороне прошло совсем недавно, 19 июня в восточно-турецкой провинции Игдар, где проходит государственная граница Турции с Азербайджаном, Ираном и Арменией. К учениям, которыми было охвачено 8 приграничных сел, были привлечены силы жандармерии, многочисленные бригады спасателей, медиков, а также специальная техника и предметы первой необходимости, для населения при биологической и радиационной угрозе. Если вспомнить Чернобыль, то масштабы и последствия этой вполне вероятной техногенной катастрофы ужасают нормальных, адекватных людей, но только не Армению, которой плевать на всех и на все. Даже сейчас станция, эксплуатируемая на износ, уничтожает все живое. Расположенная буквально в паре километров от приграничной турецкой провинции, армянская электростанция отравляет людей, растения, животных, почву, воду. Она убивает все вокруг, говорит глава Международной ассоциации по борьбе с безосновательными претензиями армян Гексель гильбей. Жители Игдара, в полной мере оценивая степень опасности, говорят, что Мецамор — еще один Чернобыль. Яд, который источает Мецеаморская электростанция, для сельчан он, как мина замедленного действия, которая день за днем, год за годом, если и не убивает, то отнимает у них и их детей здоровье. Для охлаждения реактора АЭС используется вода из реки Арас. И затем эта, уже отравленная вода попадает в почву. С другой стороны, радиоактивные отходы сбрасываются в реку, и зараженную воду пьют дети, взрослые, она используется для орошения посевных площадей. Ядовитые вещества выбрасываются в атмосферу, поэтому небо здесь какое-то мутно-серое, а воздух очень редко бывает прозрачным. Все это провоцирует различные болезни. Жители страдают от анемии, онкологии, на каждую семью приходится приблизительно по 3-4 больных. У людей крошатся зубы, выпадают волосы, проблемы с памятью. «На рождение здорового ребенка здесь смотрят, как на настоящее чудо», — сказал Гексель Гюльбей. Двухголовые овцы и пятиногие коровы для жителей приграничных сел Игдора вполне обычное явление, они к таким аномалиям среди домашних животных давно уже привыкли. Радиация отравляет, заражая грунтовую воду и когда-то плодородную землю, как следствие, и без того ничтожно малый урожай с полей, садов и огородов, пропитан ядом. Само место расположения Мецеоморской АЭС тоже таит в себе немалую угрозу, она построена в сейсмоопасной зоне, что само по себе представляет крайнюю опасность. Электростанцию начали строить еще в 70-х годах 20 -го века, Электричество она начала давать в декабре 1976 года. После Спитакского землетрясения, в 1989 году ее первый энергоблок был приостановлен, однако уже в 1995, несмотря на протесты международного сообщества, деятельность станции была возобновлена. Был запущен второй реактор, который работает до сегодняшнего дня. Сегодня в Армении признают, что станция достигла проектного срока эксплуатации и нуждается в модернизации. В 2014 году было принято решение реализовать программу модернизации энергоблока, в 2015 году подписан контракт с российскими атомщиками, с 2016 работы по проекту были начаты. Но даже ремонт Мециаморской АЭС, увеличивший срок ее эксплуатации до 2026 года, не уменьшает угроз которая она несет, и не снижает уровень радиоактивного загрязнения. Станция по-прежнему представляет угрозу для огромного региона, включая Европу. Фактически, это бомба замедленного действия, привести в действие которую способен малейший повод. Так может МАГАТЭ, да и всему мировому сообществу, стоит прислушаться к предостережениям Азербайджана и Турции, и предотвратить катастрофу, которая с учетом современных реалий, может принести еще больше бедствий, чем авария на Чернобыльской АЭС.